8 июня в Казанском федеральном университете прошел круглый стол «Мы связаны одной судьбой с тобой, Россия». Приурочный к празднованию Дню Победы. На мероприятии подвели итоги реализации программы развития гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи. Также студенты презентовали свои проекты патриотического содержания. Это день, в и сказать, «Россия, мы тебя любим?» Наверное, можно. Можно так предполагать, но главное – чувственное восприятие тех вещей, которые есть у нас в обществе. Россия – это государство, большой, огромный география, с большим царем в российский народ, но у нас очень много национальностей. И это город. У нас есть своя.